Добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова Юрий Пузыревский. Напишите, пожалуйста, в чат, как вы меня видите и как вы меня слышите. И мы будем начинать нашу прямую трансляцию. Сегодня мы будем разбирать одну интересную модель из нейролингвистического программирования, которая называется модель SCORE. Да, это S, C, O, R и -E, e, эффекты. Сейчас очень коротко я расскажу вам об этой модели, расскажу вам, в каких случаях ее можно применять, как вы ее можете применять самостоятельно. И сегодня у нас опять непростой прямой эфир. Сегодня у нас опять есть живой участник с живой, настоящей, животрепещущей, животрепещущей задачей, проблемой, которая связана, кстати, с финансами. И я думаю, это будет очень показательно, что сегодня мы разберем всю эту историю, связанную с моделью SCORE, на примере. Прямо на живом примере у нас будет прям живой участник Его, ее зовут Ирина, она из Калининграда. Совсем скоро она присоединится, и мы с ней познакомимся. Ну, а вы, дорогие друзья, можете. Брать э, листы, можете брать ручки, потому что будут важные моменты. Вы их себе помечайте, вы их себе помечайте, и обязательно у вас будет э, тоже э, хороший, хорошая возможность для того, чтобы э, для того, чтобы проработать свою какую-то жизненную задачу. Сейчас стрим подтягивается. Те, кто к нам присоединился, обозначьте каким-то образом себя. Напишите что-нибудь в чате. Привет, из какого города, как ваше настроение, какая у вас погода и так далее и тому подобное. Для того, чтобы я понял, что мы не говорим в пустоту. Для того, чтобы я понял, что у нас есть зрители. И мы будем начинать. Опять же, когда у нас идет стрим с живым участникам, то есть я работаю с ним на платформе Zoom, соответственно, у меня не будет много возможностей, много времени отвлекаться на чат. Поэтому я вас призываю. Все, что вас интересует, все вопросы, которые у вас возникают по ходу техники, пишите в чат, а когда мы закончим с нашей моделью, с Ириной, я обязательно прочитаю все вопросы. Обязательно прочитаю все вопросы и дам на них ответы. Пусть этот эфир будет живым, пусть э, вы э, будете писать и, возможно, не сразу получите ответы, но обязательно получите ответы на свои вопросы. Окей, жду жду ваших комментариев в чате, пока он пустой почему-то. Люди, наверное, не привыкли еще... Люди, наверное, еще не привыкли, что по средам мы решили делать стримы в 8 часов вечера. Жду вашей обратной связи. Наша Ирина, она уже готовится. Точнее, она уже готова. Хорошо, друзья, напишите в чате, что вы с нами, и мы будем начинать. Давайте пока у нас прямой эфир подтягивается, мы разберем в теории, что такое модель SCORE, как ей пользоваться, для чего она нам нужна, и нужна ли она нам вообще. Вывожу презентацию. В принципе, в модели Score все предельно просто и предельно понятно. Есть Score – это аббревиатура, да, где каждая буква обозначает какое-то слово, и с этим словом а, связаны, соответственно, вопросы оператору к оператора к его клиенту. И что эта модель помогает делать? Эта модель помогает разобраться, в чем же причина проблемы и найти решение. То есть, вот, у человека какой-то есть жизненный вопрос. Я, допустим, хочу заниматься фитнесом, и я фитнесом не занимаюсь. И, соответственно, с помощью этой модели можно разобраться, в чем причина, и простроить шаги для достижения своего результата. Запрос может быть практически любой, но эта модель такая больше коучинговая. Она связана с какими-то определенными целями. Итак, давайте смотреть, что у нас здесь есть. Да? У нас есть буквочка S. Первый шаг модели SCORE – это симптомы. Это наше настоящее время и то, что есть сейчас. То есть, по большому счету, это э, трудности, либо какие-то сдерживающие факторы, которые не дают реализоваться результату. То есть, вот сейчас мы с Ириной будем работать, я буду прямо по этой модели ей задавать вопросы, она будет на них отвечать, где-то она будет размышлять и, соответственно, будет приходить каким-то определенным выводам то есть вот симптомы это то что есть сейчас находятся они в настоящем времени и, находят, и дают они ответ по большому счету что у меня не получается да, что у меня не получается дальше. Дальше по аббревиатуре идет такая буквочка, как C, causes, да, это причины, причины, причины возникло, возникновения проблем. По большому счету это, как правило, причины всегда лежат в плоскости прошлого, да, и причины это как раз-таки системные элементы, из-за которых не возникает достижение результата. Симптомы – это еще и э, некие удерживающие факторы в том числе. Дальше. Есть такая буквочка O – Outcome. Э, это результаты. Резу... Можно перевести это слово как цель. Да? Это как раз-таки на этом шаге мы обсуждаем с человеком, либо если делаете сами с собой, обсуждаем, что он хочет или что я хочу что я хочу в результате получить, вот моя конкретная цель. Дальше по аббревиатуре идет буквочка R, да, ресурсы. Ресурсы могут быть как в прошлом, как в настоящем, так и в будущем. То есть что такое ресурсы? Это некие элементы опыта, с помощью которых человек может достичь желаемого результата, желаемого состояния. И вот сегодня с Ириной мы будем как раз-таки заниматься поиском ресурсов. Почему поиском? Потому что иногда у нас есть множество внутренних ресурсов, но о которых мы по какой-то причине забыли, либо мы на них перестали обращать внимание, или вообще даже не знали, что они у нас есть. Ресурсы, опять же, они у нас есть и в прошлом. Это наш весь богатый жизненный опыт. Это... Ресурсы, они у нас могут быть и в настоящем, это то, чем мы сейчас владеем, и то, чем мы сейчас обладаем. И ресурсы могут быть в будущем, то есть как это. То есть ресурсы мы можем представить в виде некой цели, которую нам нужно достичь, либо в виде некого качества, которое нам нужно развить в себе, либо в... В виде какого-то действительно ресурса, либо временной ресурс, либо там, финансовый ресурс, либо какой-то еще человеческий. И таким образом мы начинаем разбираться и понимать, начинаем разбираться и понимать что нам необходимо для того, чтобы на, нашу цель в конечном итоге достичь. И последняя буквочка да, буквочка «и» или «эффект». эффект означает эффекты. Тоже очень важный, очень важный шаг в модели Score. Почему? Потому что эффекты — это, по большому счету, некое такое позитивное намерение, если хотите, можно смотреть То есть это что стоит за целью, какие долгосрочные позитивные изменения случатся в моей жизни, если я достигну этого результата причем если мы смотрим на эффекты эффекты обязательно должны быть экологичные для всех сфер жизни иначе мы сталкиваемся с тем что предсознательно мы как бы не достигаем эту цель то есть вот по большому счету модель score поможет вам решить любой такой в принципе коучинговый поведенческий запрос Поэтому мы не будем долго тянуть время на теорию, а будем разбираться уже по факту, уже в прямом эфире. Так, вижу, у нас появились сообщения в чате. Добрый вечер всем, кто у нас присоединился, пожалуйста, напишите, обозначьте себя, потому что это важно. Дайте мне обратную связь, как идет трансляция, видно ли меня, слышно ли меня, потому что это тоже важно. Окей, okay. еще пару слов по модели, как мы будем работать. Тут есть определенная особенность. Если вы заметили, то здесь на презентации возле каждой большой заглавной буквы стоят цифры. Эти цифры обозначают очередность шагов. Очередность шагов почему это важно? То есть начинаем мы с симптомов. Сначала рассматриваем симптомы. То есть, сейчас на примере вы все это будете видеть. Разговариваем, что человека как бы волнует. Да? Вторая, вторым шагом мы раз, разбираем результаты. То есть, вторым шагом мы говорим о цели, что я хочу, что хочет человек достичь в результате. Какая его позитивная цель? Третьим шагом мы обсуждаем эффекты. Обратите внимание. Третьим шагом мы говорим об эффектах. И здесь как раз-таки очень много открывается интересных осознаний. Потому что ну, вопрос заключается в том, что будет с тобой происходить, когда ты достигнешь этого своего результата. Дальше четвертым шагом мы идем в причины. Мы идем в причины и пытаемся разобраться, что могло послужить причиной твоего текущего состояния, что могло послужить причиной, скажем так, твоего твоей нерешенной задачи на данный момент. И дальше уже на пятом шаге мы начинаем разбираться с ресурсами. Причем ресурсы мы можем, опять же повторюсь, добавлять в любую точку, если говорить о линии времени и в прошлое, и в настоящее, и в будущее. Работать мы будем сейчас с Ириной в пространстве. Почему я всегда рекомендую работать в пространстве? Конечно, модель работает и без пространственного вот этого пространственного якорения. Единственное, что если вы делаете ее самостоятельно, даже если вы ее делаете с оператором, лучше делайте в пространстве, тогда эффект будет лучше. У вас тогда, ну, скажем так, вся картина она будет переходить из некого такого текстового описания в какую-то наглядную схему. Поэтому сейчас с Ириной мы предварительно созванивались, и я ее просил, чтобы она подготовила предметы. У нее, по-моему, пять ручек. Это будут пространственные икоря. И что она сделает? Она перед собой представит мысленно линию времени, и разложит причины, симптомы, результаты и эффекты. Также она положит еще один а, якорь. Это будет точка, где она будет добывать ресурсы. И еще одна точка у нее будет, которая будет называться метапозиция. Метапозиция – это позиция как бы в нигде, да, находясь над чем-то, находясь вне чего-то. То есть Ирина периодически будет выходить в метапозицию, либо если брать модель 3 позиции восприятия, это третья позиция, как сторонний наблюдатель, просто будет смотреть за всем тем, что происходит в ее жизни. Вот такая короткая теория. Напишите, пожалуйста, сейчас в чате, понятно ли то, о чем я сейчас рассказал. Если кому-то нужна презентация, вот эта, пожалуйста, сделайте скриншот, чтобы она у вас осталась, потому что сейчас я... Буду выводить уже Ирину в прямой эфир, и, соответственно, презентацию я закрою. Презентацию я закрою, и, в общем, ее здесь не будет. Может быть, кому-то она очень нужна. Пока у нас небольшая задержка, я уже начну заниматься техническими настройками. Делайте скриншот, пожалуйста. Делайте, пожалуйста, скриншот, и... Уже буквально через несколько минут я приглашу сюда Ирину. Я думаю, что Ирина уже почти готова к тому, чтобы к нам присоединиться. Сейчас я загляну в чат. Напишите, как видно, как слышно. Напишите, понятно ли то, о чем я сейчас рассказываю. И будем начинать. Хорошо, друзья. Мне очень важно понимать, что наша трансляция, она действительно идет, и вы все видите, все слышите. Ну что ж, Ирина, подключайтесь, заходите к нам в прямой эфир. Ура, я вас вижу, я вас слышу. Хорошо. Как настроение? Я вижу, вы улыбаетесь, значит настроение, скорее всего... Так, Ирин, почему-то плоховато слышно. Можете подойти... Ну так тоже плоховато. Когда мы с вами созванивали, здесь было лучше. Может, нам надо что-то в громкости. Я попробую. попробую выключить. Включить. Так нормально? Ну, я думаю, нормально. Будем прислушиваться. Угу. Хорошо. И сейчас, Ирина, встаньте на ту точку, вы уже заранее приготовились. Угу. Встаньте сейчас на ту точку, где у вас находятся симптомы. То есть эта точка будет обозначать наше настоящее время и что есть сейчас вот расскажите давайте по простому задам вопрос почему вы решили э, со мной поработать почему вы решили с, эти, с этой задачей поработать что происходит мне лучше двигаться по прямой или как-то я буду просто вот как захочу так и шагать вы будете шагать туда куда я вам скажу ага. А где сейчас это по центру оставаться? Ну вот смотрите, у вас лежит четыре точки. Определитесь э сейчас вот с этой точкой, которая будет обозначать симптомы. Если вы ну, определ... Давайте я тут останусь, как бы меня вот по центру... mm -hmm. То есть смотрите, вот симптомы это настоящие. Слева, э – это настоящее. Слева от вас будет, э либо справа, как вам удобнее, одна точка, которая будет обозначать э прошлое, Угу. А в противоположную сторону от настоящего будет еще две точки, которая будет обозначать одна из них ваша цель, да, и вторая будет обозначать эффекты. Хорошо, все поняла. Окей. Окей. Ой, почему обратилась, да? Потому что плачевное состояние, скажем так, сейчас заработок вообще просто никакой. Идей много, но. Я их не реализовываю. Uh -huh. У меня вот все на базе идеи остается. какие-то минимальные попытки делаю, но меня хватает ненадолго. Uh -huh. Хорошо. Вот то, что с вами происходит сейчас, я коротко записал для себя, чтобы не вылетело из моей головы. Нету сейчас заработка и... Очень много идей, но вы их не реализовываете. Это вот такая вот, условно говоря, такой симптом, такая вот причина. Ну Хорошо. да, я пришла к тому, что мне надо выделить как бы, какое-то одно направление и заниматься усердно им. Я, я вроде определила, какое это направление будет. Какие-то угу. вот по чуть-чуть, немножко что-то делаю, но это... Ну, ни о чем, скажу так. То есть, в моем понимании, ну, это еще года три там надо так колупаться, как я это делаю. Угу. Хорошо. И давайте сейчас вы перейдете в следующую точку, которая будет в будущем. Она будет называться. Результаты. То есть, это ваша цель. Угу. Хорошо. Расскажите, чего вы хотите. Что вы хотите получить? Рассказывать финансовые цели или какие-то, ну, не знаю, вообще, что, что я хочу. Если брать по финансам. Если... Ну, Ирина, смотрите, Вы мне такой вопрос задаете: что мне рассказывать? У вас есть задача. Да? У вас есть задача, у вас нет заработка, и есть много идей, нереализованных. Давайте сейчас вы возьмете одну вашу задачу. Чего вы хотите, да? То есть, что вы хотите получить, какая цель вообще ваша? Окей, okay, я поняла. То есть вот ту задачу, которую я выбрала, да, на сегодня, на вот тот момент, когда я о ней говорила, что я хочу в ней достичь? А, который... Какая ваша цель просто? Моя цель – обучать людей тому, что я умею делиться своими знаниями. Хорошо. Да. Обучать людей… И зарабатывать на этом деньги, соответственно и зарабатывать на этом деньги. Можете рассказать более подробно, может, заодно это для вас будет какой-то рекламой, в том числе, О, что да. вы умеете, чему вы собираетесь обучать людей и на чем вы собираетесь зарабатывать деньги? Да, я по первой профессии закроющих верхней женской одежды работала в ателье, был, ну, а у меня богатый опыт достаточно, и сейчас я занимаюсь тем, что обучаю людей конструированию женской одежды. То есть угу. я создаю онлайн-курсы, обучающие для желающих. Вот. Угу. Супер! Вот вы обучаете людей конструированию э, женской одежды. А чего вы хотите достичь? Вы уже обучаетесь. Инак, но надунка была сделать самую крутую онлайн-школу. Окей. То есть, если mm -hmm. я правильно понял, ваша цель сделать онлайн-школу по обучению э, кройки и шипи, ну, я так условно. Ну, да, это можно назвать так, там немножко просто суженное направление. Мне просто как мужчине, вот… И я понимаю, <связывается> это, это тем людям, кто далек от этого, они тоже как бы не особо понимают. Ну, просто mm -hmm. я, как сказать, я когда определилась, да, что я могу на этом рынке, скажем так, работать, я посмотрела, то есть я очень долго себе не разрешала этого делать, Это потому что мне казалось, ой, у меня недостаточно опыта, я уже давно в этой сфере не работаю, то есть я ушла, работала в других сферах, но там в решила кому-то знакомым. Но когда я посмотрела, что делают конкуренты и как информация подается и что вообще творится, я решила, что ну, мое обучение, оно как бы лучше, скажем так, вот, и решила, что я могу преподавать. У меня есть люди, девочки, да, кто уже закончили мои курсы, и э, отзывы получаю всегда положительные. Во-первых, то, что реальная информация такая, которую мне нельзя взять, и что я как преподаватель, ну, хорошо. Хорошо, Ирин, я на секундочку вас перебью, вы очень здорово э, рассказываете, и спасибо вам за то, что вы делитесь, и... Ну, делитесь своим опытом, но вопрос был несколько другой. Мне вот даже интересно, вы просто не понимаете вопроса, либо вы начинаете как-то бессознательно юлить, такое иногда бывает, потому что я вот вам сейчас уже в третий раз задам вопрос, какая ваша цель, и я бы хотел, чтобы вы ее просто описали. Я хочу в будущем, вот, не знаю, там срок вы сами определите, я вот в будущем хочу, чтобы у меня там было раз, два, три. Я уже из вашего рассказа, понял, что вы хотите э, открыть либо развить онлайн-школу по на, обучению конструированию. Как я это сейчас вижу, я хочу э, записать эти курсы, э, загрузить их на ту платформу, где это должно быть. Возможно, на, невозможно, а, скорее всего, взять каких-то помощников, которые будут заниматься продвижением рекламы запустить этот процесс в более глобальном уровне в сравнении с тем, что я имею сейчас, и перейти к реализации ну, каких-то других своих идей. Я не знаю, я опять куда-то съехала, с вопроса или нет? Угу. Смотрите, давайте просто еще более конкретно постараемся. Давайте вот сделаем. Знаете, вы сейчас встаньте в ту точку, где вы находились первоначально. Да? в симптомы. Угу. Угу. Просто смотрите туда, в будущее, где вы стояли, да, где ваша цель. И попробуйте мне описать а, так, чтобы я понял, чего вы хотите. Вообще по факту, я хочу зарабатывать много денег. Хорошо, мы к этому угу. еще придем. Да. Ну, вот изначальная ваша цель, она какая? Изначально, я сейчас, получается, вы задали вопрос, я ну, как бы перезадала его сама себе, и мне пришло сразу развитие собственного бизнеса. Супер, развитие собственного бизнеса. Давайте а, немного просто конкретизируем, чтобы вам самой было понятно развитие это как, куда и что. Я думаю, что те, кто нас сейчас смотрит, тоже а, понимают, что вы в формулировке цели несколько... Делайте какие-то расплывчатые а, заявления, и, скорее всего, ну это я так просто по опыту скажу, так как у вас цель недостаточно сформулирована и недостаточно сконкретизирована, скорее всего, именно это и есть причина, возможно, что вы ее не достигаете, потому что, как вы уже сказали, идей много, но я их не реализовываю. Это круто. И вот сейчас давайте, по, когда вы стоите в настоящем и смотрите в будущее, просто определите какой-то определенный результат, которого вы хотите достичь. То есть для чего мне развивать свой бизнес? Нет, не для чего, а просто опишите свою цель. Я хочу развивающийся бизнес. Это очень круто. Я бизнес... хочу быть успешным предпринимателем для начала. Возможно выйти на какой-то более высокий уровень, да? то есть бизнесменом в итоге. Хорошо. Что там? Вот смотрите, если я вам сейчас скажу, что я хочу быть успешным предпринимателем и бизнесменом, и вы мне говорите, что вы хотите быть успешным предпринимателем и бизнесменом, и мы даже сейчас у участников в чате спросим, что для вас значит быть успешным предпринимателем и бизнесменом. У каждого в голове, у каждого из нас в, в понимании есть какие-то определенные критерии. Да, то есть как я пойму, что я успешный предприниматель и успешный бизнесмен. Хорошо. Да. Если, да. если в цифрах это озвучить, то я хочу зарабатывать ну, вот в ближайший год, выйти на заработок полмиллиона в месяц. Вот Хорошо. тогда я пойму, что я успешный, ну, как бы, предприниматель. То есть это моя первая, ну, как бы, не то, что первая. Я понимаю, что я сейчас до этой цели своей далека, как до космоса. Но вот именно вот эта сумма, мне <показать> покажет, что все, я ты получил вот на, на данном этапе то, что ты хочешь. Окей. Если сейчас, а сейчас какая цифра? А сейчас <показать> 20-30 тысяч. Хорошо. Давайте попробуем все-таки сделать, чтобы сильно не травмировать свою психику. Я уже об этом много раз рассказывал и в вебинарах про цели, и в видеозаписях у нас есть эта информация, что желательно, когда идешь к какой-то цели, особенно если ее можно измерить в каком-то количестве, ее не умножать больше, чем на 3. Почему это не рекомендуется делать? Потому что когда цель, она слишком большая, это не значит, что вы ее не достигнете. Это значит, что вы не так серьезно к ней относитесь, во-первых, а во-вторых, вы не видите динамики. Сейчас объясню. Если вы ставите цель зарабатывать, допустим, 100 тысяч, а сейчас вы зарабатываете 30 тысяч, то зарабатывая 35, вы понимаете, что вы уже, там условно говоря, на 10 шагов приблизились. А если вы ставите себе цель 500 тысяч, а зарабатываете 35, вот эти 5 тысяч для вас будут являться некой такой маленькой обратной связи, то есть вы не будете ощущать собственной динамики, что скорее, Я... что, скорее всего, сейчас с вами и происходит, да, то есть когда вы, у вас есть цель там, 500 тысяч, а получается 20-30, это сколько? Это меньше, чем, это меньше 10% от того, чего вы желаете, да, это там 7-8%. И э, нету ощущения, что я к чему-то двигаюсь. А когда у нас нет ощущения, что я двигаюсь к своему результату, происходит вот какая история. Происходит такая история, что я не понимаю, зачем мне поднимать свою попу и делать. Ведь все равно я двигаюсь, как черепаха. Вот такая вот история происходит. Поэтому давайте все-таки э, с вами э, Ваша цель, которая звучит достаточно амбициозно, 500 тысяч, это круто, мы ее никуда не деваем, не стираем вам ее из памяти. Единственное, что давайте на эту работу, чтобы она была более эффективна, поставим какую-то просто более реалистичную. Потому что когда вы достигнете более реалистичную, вы потом сможете в любой момент еще умножить. Давайте сделаем так, чтобы эта цифра она вас не отпугивала своим масштабом. Да меня полмиллиона тоже не отпугивает. Я просто знаю про, эту, ну, как бы, про постановку целей. И я почему сразу себе планку заграла, Потому что когда я себе ставила реально достижимые цели, я вообще переставала что-нибудь делать. То есть вот, а. у меня вообще вот все. Я, я, я плашмя лежала, не двигалась вообще. Я не знаю, ну как бы это мои особенности, наверное, какие-то. Хорошо. Я, да, о чем речь, на сегодня давайте тогда восемь. Вот 80, ну как бы, не прям сейчас, но вот в ближайшие, не знаю, месяца ну, два, три. Хорошо. Один. Окей, так два или три? Ну, лучше два. Хорошо. То есть вот теперь становится более понятно. Через два месяца вы хотите зарабатывать в своей онлайн школе на своих онлайн-курсах 80 тысяч рублей. Вот. Похожа эта цель на реальную цель? Похожа. Ну она Хорошо. похожа, но она меня печалит. Что она у вас? Печа... Ну мне как-то грустно от нее становится. Я думаю, что вам еще более грустно от 20-30 тысяч. Ну это да, это само собой. Uh, угу. Хорошо, мы еще об этом немного поговорим, почему вам грустно становится. Потому что, смотрите, когда вам грустно... Вы тогда вне ресурсе. А когда вы вне ресурсе, вы ничего не хотите делать. Так, вот, вот, наверное, поэтому я и, и, и ложусь в пласту. Хорошо. Хорошо. Самое главное – лечь по направлению к цели. да, Как есть там угу. картинки всякие в интернете. Котики, которые лежат по направлению к цели. Хорошо. Ирина, следующий вопрос. Давайте все-таки ее еще как-то более конкретно сформулируем. Потому что... Можно зарабатывать 80 тысяч, не знаю, консультируя людей. Можно зарабатывать 80 тысяч, наверное, выполняя какую-то физическую работу. А вот вы говорили о том, что вы хотите записать курсы и найти людей, которые будут заниматься продвижением. Вы эти 80 тысяч заработаете за счет чего? Благодаря чему? Как вы думаете, какие вам действия нужно совершить? Благодаря, ну как, Я это вижу благодаря продаже курсов. У меня сейчас просто курсы э, немножко в другом формате. Они идут в прямом эфире. Ну, вот, угу. типа, да, на закрытой странице Инстаграм я провожу в прямом эфире. Угу. Вот. Записать я их хочу для того, чтобы мне не повторяться. Во-вторых, ну, это, это меньше будет съедать и каких-то, данных там жизненных ресурсов, ну, то есть сил, времени, то есть есть записи, открываешь записи поэтапно, и все. Угу. А ваша, же... ваша цель, если я правильно понял, записать, записать видеокурсы и продать их в течение двух месяцев на 80 тысяч? Да. Ну, угу. это уже похоже на более какую-то конкретизированную историю? похоже хорошо ну, я, я считаю что мне недостаточно каких-то технических знаний для этого там даже работа не знаю сейчас вот гит-курс да многие ведут эти курсы на гит курсе я с ним вообще не умею работать у меня вот каждый шаг а, возникают какие-то вот моменты да там вот это я не знаю я пытаюсь эту информацию где-то найти обращаюсь к старым людям мне вот недавно история. Человек сделал, мне не понравилось, как он сделал. Я с ним прекратила взаимоотношения и сидела, делала в итоге сама. Угу. Я сделала. Ну, как бы мне это заняло там целый день, но это не такой глобальный вопрос. Получали бесценный опыт. Здорово. Угу. Зато теперь вы можете нанять любого человека уже более конкретно, когда вы сами знаете, да, вы уже можете более детально описать результат этому человеку чтобы он вам понравился. Вот как раз-таки то, чем мы занимаемся. И вот давайте вы сейчас посмотрите туда, где ваша цель, вот там, где mm -hmm. у вас лежит ручка или карандашик, и вы сейчас, стоя здесь, посмотрите туда на Ирину, которая через два месяца, через два месяца это у нас будет как раз 2 февраля, mm -hmm. которая через два месяца уже записала курсы и уже продала их на 80 тысяч рублей. Опишите, как она выглядит, что должно вокруг нее происходить, где вы себя там видите. Я не знаю, у меня первое ощущение это было «фу, наконец-то! Я могу решить нам ряд проблем». У меня как раз у ребенка день рождения в феврале, я очень переживаю, что я не смогу ему устроить праздник. То есть на, на эти 80 тысяч у меня уже планов... Довольно-таки много, плюс я понимаю, что мне из этих денег нужно деньги дать, чтобы развитие платы. То есть это mm -hmm. как бы такой стартовый капитал да, для каких-то каких дальнейших шагов. То есть, ну, вот если смотреть на себя в феврале, я, наверное, вот по ощущениям более активна. То есть, вот, видимо, этот груз того, что не получалось, да, я вот чего-то достигла, и я прошла двигаться дальше. Здорово. Хорошо. А постарайтесь как-то сенсорно описать, вот Ирина, где вы находитесь, когда у вас есть эти 80 тысяч, вы дома, на улице, в магазине, вы их держите в руках, они у вас на счете в банке, как это происходит? Нет, они у меня на счете, я mm -hmm. почему-то себя вижу где-то в движении, то есть у меня идет движение, Физическое я не уверен, то есть движение тела в пространстве, а мыслительный процесс, ну как-то какой-то вот построен. То есть я вижу себя, выстраивающий какие-то планы, вне зависимости от того, где я нахожусь. Но у меня я такой гиперактивный человек, поэтому Хорошо. я буду просто ездить за рулем и что-то там сочинять с Отлично, отлично. Хорошо. Вот сейчас вы находитесь в настоящем и смотрите в будущее, и видите Ирину, которая уже продалась курсов на 80 тысяч рублей. Вам нравится этот результат? Мне нравится этот результат. Мне не нравятся те мысли, которые у меня в голове. Я почему-то сейчас себя на этом словила, что опять начинается ну, то есть, как будто много-много идей то есть опять распыляется. А... Ну, как бы, да, имея сегодняшний опыт, мне кажется, что лучше, ну, вот, допустим, здесь ты достигла ту цель, которую ты хочешь, выбери дальше какой-то следующий шаг и двигайся к нему ну, постепенно, mm -hmm. а то опять это будет вот, оно, Хорошо. И даже деньги, ну, как бы, да, они там разлетятся, и ни, никакого добра от них не будет для дальнейшего развития. Хорошо. И давайте я вас сейчас попрошу встать уже на эту точку, где вы через два месяца, вот там уже 2 февраля, постарайтесь да, себя представить той Ириной, у которой уже курсы продались на 80 тысяч рублей, и они уже записаны, они уже в записи, я так понимаю, они и продолжают дальше продаваться. Просто ощутите себя той Ириной, вот вы уже находитесь в 2021 году, 2 февраля, и уже понимаете, что на 80 тысяч вы умеете продавать. Угу. И посмотрите еще дальше в будущее, опять же, в том направлении. Прям туда посмотрите, у вас там должен еще один предмет на полу где-то находиться. Да. Есть? есть. Угу. Хорошо. А, давайте вот о чем сейчас поговорим. Как раз-таки очень важный момент. Мы сейчас поговорим об эффектах. Вот сейчас вы находитесь в точке, где вам уже пришло некое облегчение, вы уже понимаете, что это возможно и реально. И я хочу вам задать вопрос следующий. Для чего большего, как позитивно как позитивно повлияет достижение этой цели, достижение этого результата в долгосрочной перспективе? То есть вот после того, вот вы сейчас находитесь на точке 2 февраля, где вы уже продали курсы, там и у вас есть деньги, как в дальнейшем, допустим, через несколько месяцев, Сав, через два, через три, может быть, даже через год, вот эта цель, каким образом она вообще позитивно повлияет на вашу жизнь? Давайте вот об этом пообщаемся. Вот у меня сейчас такие странные ощущения пришли, если честно. Я сама от себя этого не ожидала. Потому что такое, ну вот как бы у меня идет, что я разобралась со своими проблемами, которые у меня уже там, ну у меня есть небольшая задолженность там, мне нужно тоже по учебе погасить кредит. И вот я сейчас встаю, я вот это все решила, и мне окей. А, че, а зачем мне дальше? Ну вот реально эта мысль пришла. Ну то есть угу. как будто можно расслабиться. Угу. То есть я, я свои вот эти дальнейшие какие-то планы, да, которые я себе тут нарисовала. Угу. Так смотрите, правильно ли я понял, когда вы продадите курсы на 80 Рублей и запишите этот курс и начнете его продавать на 80 тысяч рублей. Вы это делаете для того, чтобы чувствовать себя более расслабленным. Ну, получается, да. Угу. Хорошо. А сейчас вы, соответственно, напряжены. Да. Хорошо. Вот какой еще эффект от достижения этой цели может быть? Вы закроете какие-то финансовые вопросы, какие-то задолженности, да? но как бы получается, то есть у меня приходит ощущение, что в принципе вот эти 80 тысяч в месяц, их мне достаточно, то есть я начинаю свои вот эти глобальные э, планы, да, которые у меня там за, за горизонтом где-то космические, отодвигать. То есть как бы мне вот нормально, мне с ребенком этих денег хватит, то есть стабильно иметь 80 тысяч, а, не меняя Жилье, то есть как будто бы а вот это не входит в мои планы, хотя на самом деле ну, мне хочется, да, жилищные условия улучшить, еще какие-то там, помимо вот того, что я не сейчас, есть свои проблемы, хочется э, как-то вот, ну, не знаю, ездить отдыхать, купить угу. квартиру больше, да, сделать в ремонт, там, не знаю, позволять какие-то дополнительные платные курсы побольше там для ребенка, а на это нужно ресурс угу. Хорошо, то есть правильно я понял, что когда вы достигнете эту цифру, вот 80 тысяч от продажи курсов, то вы, во-первых, будете себя чувствовать более расслаблены, а во-вторых, вы закроете какие-то финансовые задолженности, которые уже есть, да, можете получать какое-то дополнительное образование, да, и для себя, и для ребенка. Так ведь? Ну, видимо, я научилась справляться с маленькими суммами, да, поэтому 80 тысяч, мне кажется, для этого будет достаточно. Отлично, отлично. Может быть, когда вы достигнете 80 тысяч, когда вы будете понимать, что у вас эти 80 тысяч уже есть, вы еще какие-то знаете положительные эффекты? Как изменится ваша жизнь вот именно в положительном ключе, когда у вас уже будет эта цифра? получаться Мне почему-то сейчас в голову бьет только одна мысль, что я очень переживаю за свою личную жизнь. Я знаю, ну как бы у меня есть такие мысли, что если я сдвинусь куда-то в более высокий уровень финансовый, то как бы со своей личной жизнью я могу однозначно распрощаться, потому что после двух браков у меня и так а, довольно-таки завышенные требования к мужчинам, а если я буду зарабатывать ну, довольно-таки крупные суммы, я понимаю, что ну, вообще все будет плохо. Угу. Хорошо. Но я с вами говорил о позитивных эффектах. Да, это... вот он почему-то вылазит в негатив. Позитивный? позитивные, позитивный. Площадь. Угу. Вот, ну... ну, смотрите, ну, смотрите. Вам не видно счастья. Это реально благо, да, Угу. Ну не обязательно материально, ну вот вы уже говорили о расслабленности, вы уже говорили о том, что вы будете чувствовать себя более спокойно, и вы сможете получать, допол... делать дополнительное образование и себе, и дочке. У меня сын. Ой, сын, я извиняюсь. А... А... Может быть, достаточно этих эффектов? Ну это будет временно, потому что потом мне станет опять печать. Ну так, так сказать. Я сейчас, я прекрасно вас понимаю, что у вас амбиции намного больше. Да, угу. да, то есть это будет временное какое-то вот успокоение, да, видимо, какая-то пауза, что я столько билась, билась, билась, вот я получила эти 80 тысяч, я как бы, да, какие-то там проблемы свои закрыла этими деньгами, можно выдохнуть, но я знаю, что это ненадолго, потому что дальше мне через какой-то период времени захочется двигаться как Отлично. Окей. Okay. И тогда у вас будет возможность поставить следующую цель и двигаться к ней. Поэтому у вас эту возможность никто не отбирает. А мы сейчас конкретно э, сужаем рамку, потому что почему я это делаю? Я это делаю сознательно и, может быть, даже где-то директивно, потому что вы сами обозначили в нашей и предварительной беседе и уже сейчас в этом эфире, что у вас есть вот этот вот раздрай... Э, много идей, но мало действий. Поэтому mm -hmm. я сейчас сознательно где-то стараюсь вас немножко так загонять в какие-то рамки, для того, чтобы у вас mm -hmm. фокус, фокус появлялся. Потому что проблема, опять же, в целеполагании вот какая. Когда у нас есть много целей, которые не выстроены в какую-то логическую цепочку, мы, начинаем, мы не приходим никуда. То есть мы разорваны между всеми направлениями и результаты. Ну, могу сказать так. Результаты во всех этих разрозненных целях, они маленькие. Не то, что их нету, они маленькие. А для того, чтобы получить большой результат, нужно некую цепочку выстраивать. Кстати, рекомендую посмотреть наш вебинар про цели. Ссылку оставлю. Я другой целью работал, почему-то финансы и так далее. Угу, хорошо. И вот давайте вот посмотрим сейчас вот в эту будущую точку, в эффекты. И пускай это будет где-то через год. Через год после того, как вы уже достигли 80 тысяч. Угу. Угу. Угу. Это будет 2022 год, там февраль. Можете прям войти в эту точку. Сейчас. Мне почему-то надо придумать сумму. Ладно, я сейчас туда встану. Подождите, это не следующая цель, это эффекты. Это не следующая цель. А, это вы прям встаньте в эффекты. Угу. Ну представьте, что вы там уже расслаблены, у вас уже закрыты э, все задолженности. Э, вы можете позволять себе дополнительное образование, э, дополнительные какие-то курсы для ребенка. И в целом уже где-то там, может быть, планировать какое-то будущее, э, планировать следующие цели. Но еще пока не планируете, но вы понимаете, что вы уже, у вас уже есть для этого возможность. Как вы себя ощущаете в этом? Ну, мне комфортно, неспокойно. Ну, uh -huh. как-то, не знаю, состояние умиротворения, если это можно так назвать, нету этой дергать, не знаю, несколько лет. И вот сейчас, пока вы находитесь в эффектах, я вам задам такой вопрос: как вы думаете: насколько? Вот из этого состояния спокойствия, когда закрыты задолженность, насколько эффективнее достигать результатов из этого состояния, либо из того состояния, которое мы обозначили как симптом? Нет, конечно, из, этого. из этого. Потому ну, меня, я вот слежу за собой, что у меня даже как-то. Мысли, да, не ураганом крутится, а какая-то вот текучесть мысли. То есть они как-то вот спокойно, ровно в одну вот колею вошли и как-то вот сами по себе идут. Но без вот этого вот. Mm -hmm. Вы смотрите, Ирина, вот там позади вас есть еще две точки. Yeah. Не на этой линии. Одна из них будет ресурсы, а вторая из них будет метапозиция. Я сейчас поясню, что такое метапозиция. Выберите, что из них что, и станьте в точку, которую мы обозначим буквой М метапозиции. Mm -hmm. угу. Вот сейчас Ирина находится в метапозиции. Это такая позиция, где вы как бы смотрите вообще на себя, на всю цепочку своих результатов со стороны. То есть вы как э, такой сторонний наблюдатель. И давайте сейчас немного просто порефлексируем. Вот вы сейчас прошли определенный путь уже такой, да? Вы Обозначили симптом, можете прям смотреть глазами на эту точку, с которой мы заходили в эту линию времени, да, и там вы говорили, у меня нет заработка, много целей, но они не реализовываются. Что вы можете сказать про эту Ирину, которая говорит, что у нее нет заработка? Ну, Вот как она выглядит, какие у нее эмоции, какие у нее ощущения? Со стороны это выглядит, ну, вот как я это называю, здравствуй, паника, состояние. Но, ладно, я не буду, просто я, когда в нем нахожусь, оно мне нравится. вот если честно, то состояние. Я сейчас это понимаю. Uh -huh. А со стороны это выглядит, ну, вот, реально какой-то, я не знаю, как это обозначить, мне хочется это назвать какой-то болезнью, когда человек вот схватил одно, бросил, другой, пятый, десятый, вот на одном месте, да, вот как волчок крутится и что-то вот вокруг себя раскидывает, то берет, то кидает. То... Uh -huh. Хорошо, Ирина, вот раз вы раз вы обмолвились такой фразой интересной, когда я нахожусь в нем, когда я не смотрю со стороны, мне это состояние нравится. Я, конечно, как профессиональный коуч, не могу вам задать этот вопрос. Так может и не стоит ничего менять? Нет. Да эти менять В том состоянии, ну как бы, как бы, ну я его, я не скажу, что оно там какая-то. Как, я вот да, ах, господи, как сформулировать это правильно? Дело в том, что я росла в такой довольно специфической семье, и это наложило на меня определенную отпечаток. Все мы родом а из ты... детства. Совершенно да, верно. да, да. То поведение, ну, как бы плоды, да, вот всей моей жизнедеятельности. В принципе, я нравлюсь себе такой, какая я есть, и вот, наверное, поэтому мне это состояние нравится. Но я знаю, что я в этом состоянии совершала очень много недопустимых ошибок, скажем так которые да угу. мне дорого находятся. То есть это либо временные какие-то большие такие либо финансовые какие-то, ну, опять-таки, да, состояния ну, такие депрессивные, да, какие-то вечные недовольство собой, ну, по факту. Окей, потому окей. что результатов-то нету. Хорошо. Спасибо, что делитесь. А вы все-таки хотите результатов. Я уточняю еще раз, потому что вам-то нравится в этом состоянии быть. Ну, я пока описывала, но мне уже не нравится. А, уже не, уже не нравится. Хорошо, хорошо. Здорово. Сейчас посмотрите на точку, которая называется цель, да, результат, ауткам. В этой точке 2 февраля 2021 года Ирина, которая потратила уже достаточное количество времени для того, чтобы записать курс, для того, чтобы найти возможность, способы, как их продавать, и уже стала получать 80 тысяч продавать курсов на 80 тысяч. Как выглядит эта Ирина? Что вы со стороны можете вот о ней сказать? Ну вот как сказать? глядя на нее, я за нее... А что-то у нас связь прервалась. Все хорошо. У -у -у -у. Вот просто по, порассуждайте. Да, вот глядя на нее, вот через Но два месяца... Я за нее рада. То есть, да, я же сейчас как будто за сторонним человеком наблюдаю. То есть да, я вижу, да. что а, человек получил результат, что он справился сложностями, со сложностями, которые у него были, и что человеку стало легче жить. То есть, ну, как бы я всегда нацелена на то, чтобы людям как-то легче, да, радостнее, счастливее жилось. И вот со стороны, да, я вижу вот эти улучшения в сравнении с тем, что было, и тем, что стало замечательно. Супер. Хорошо. И давайте сейчас посмотрим точно так же со стороны на Ирину, которая уже в 2022 году, там где-нибудь в феврале, которая уже получила не только вот эту цель и научилась продавать на 80 тысяч курсов, а может даже и больше, но она еще получила вот эти эффекты желаемые, для которых она хочет достичь, достичь эту цель. Да, она более расслаблена, у нее уже закрыты все задолженности. Она может свободно получать сама какое-то образование дополнительно, ребенку своему сыну давать дополнительное образование. Вот уже прошел год после того, как Ирина научилась получать 80 тысяч с помощью своих курсов. Вот как это выглядит? Все отлично выглядит. Вот со стороны это как реализовавший себя человек выглядит угу. реализовавший себя человек Здорово. Да. для меня это удивительно потому что если я думаю о сумме ну все равно у меня где-то да суммы мелькают в голове а внешне это выглядит ну на, на больше как на, на более какие-то глобальные мои финансовые это дум... то есть там вот это состояние ну оно как то желаемое да туда я стремлюсь Угу. Нравится ли да. вам та Ирина, которая вот находится в, этом, да. в этих эффектах? Хорошо. Да. Сейчас, Ирина, задам вам такой вопрос Как вы сейчас чувствуете, стоит ли нам немного зайти в прошлое и поискать причины, как вы оказались в изначальном состоянии? Или вы сейчас Нет. уже настолько воодушевлены, что мы сейчас просто поработаем с ресурсами и вы пойдете просто достигать своей цели. Я да вот честно сказать: с одной стороны, у меня есть любопытство заглянуть, туда. с другой стороны, у меня есть опасения, а не помешают ли это результаты сегодняшнего. Я сейчас поясню параллельно и вам, и параллельно всем участникам, которые. Нас смотрят. Смотрите, несмотря на то, что у нас в модели Score есть, есть такая буквочка C, которая называется causes, да, причины, почему так получилось. Мы не всегда, если используем вот модель как коучинг, мы не всегда заходим в прошлое. Почему? Поясняю. Потому что, не всегда это будет эффективной стратегией. Когда мы в действительности не можем найти, что меня продвинет к цели, то да, можно зайти и в прошлое, и в прошлом поискать, что со мной из такого стало, почему я не могу двигаться к этим результатам. Это если вот мы чувствуем, что ресурса у клиента, у нашего, у нашего человека, с которым мы работаем, либо у нас самих, не получается. Но если мы говорим все-таки о формате коучинга, то. В NLP на самом деле есть только по большому счету две техники, которые работают с прошлым. Это модель SCORE, где мы можем касаться прошлого, и изменение личностной истории, это работа с импринтами. Все остальные техники в НЛП и в коучинге, они в принципе направлены на будущее. И как раз таки Основное отличие техники НЛП и коучинга от психотерапии, как раз таки, что особенно от психоанализа, что мы здесь работаем именно с будущим э, и учимся. Принимать какие-то новые решения, встраивать в себя какие-то новые навыки уже в будущем для того, чтобы перерабатывать какие-то жизненные ситуации. А психоанализ они как раз таки основан на том, чтобы расковырять там или гештальт терапия, да, как говорится, там позакрывать какие-то старые гештальты, какие-то старые детские травмы. Я сейчас просто такое лирическое отступление для всех делаю: что иногда, когда мы видим положительную динамику, мы просто можем туда не заходить. Но так как Ирина у нас находится в демонстрации, вот, вот как сделаем. Мы туда пойдем, да? Мы туда пойдем, но мы туда не будем становиться. Ага, вы просто вот отсюда можете посмотреть на точку, которая у вас обозначена как причины, которая стоит вот в прошлом. да? Я вам просто задам простой вопрос, потому что, возможно, вы тоже будете сейчас получать какие-то хорошие осознания. Как вы думаете, Ирина, а, какие могут быть причины тому, что вы сейчас стали находиться в той ситуации, испытывая эти симптомы? Вот, что могло стать причиной, что могло стать причиной текущему состоянию? Ну, если это обозначить коротко, это не любовь к себе. Я это так назвал. Это... Повторите так, еще и... раз, это не... это не любовь к себе. Ага, Хорошо, не любовь к себе, но опять же, э, тут, это, тут очень, и... это очень такой обобщенный да, ответ. Я сейчас вас попрошу, вы вот точно так же, просто глядя на себя со стороны, не ассоциировано, а вот как бы диссоциировано, глядя на себя со стороны в каком-то прошлом, Давайте еще по-простому, почему вы находитесь в том состоянии, в котором вы находились, да, вот в симптоме? Ну, это было состояние, что мне ничего не надо, я буду делать все для других. Вот, наверное, да. То есть uh -huh. это, это вот, и вот это делание, оно было в попытках, ну, как бы я об этом думала уже не раз, да, я в прошлом-то нормально подумала, что... Для меня это было как заслуживание любви, то есть, понимаете, что просто так, да, поэтому я буду, там, не знаю, супер мега какой-то, ну, хозяйка то да, во-втором грани, я обеспечивала семью, то есть я покупала то, что мы до этого разговаривали, по 20 месяцев западывала, это я все делала для того, чтобы обеспечить семью, и комфорт, Соблюдать свои интересы. Было такое, что у меня не было никаких товарищей, да, вообще про себя. Ну, какие-то минимают. Ну, я не знаю, Депрессия, как это вас вкладывает, угу. хорошо. Хорошо. А какие выводы вы можете сделать из вот, того, что вы сказали? что если все то время и все эти ресурсы которые я вкладывала в кого-то я вкладывала в себя, то что была бы там где я хочу быть на большая цель мне не нравится, что это жизнь вообще как это было? Хорошо. Однако, несмотря на то, что вы сделали соответствующие выводы, вы все равно пришли в ту ситуацию, в которой вы находитесь в сегодняшнем состоянии. Да, потому что я еще ну, на сегодняшний день я только учусь, ну, скажем так, да, жить для себя. То есть я буквально, вот, не знаю, сколько, ну, полгода, наверное, стала только для себя, для себя. Вот так основательно, что месяца три. Я прям вот свои желания вынести всего, вне зависимости там, от потребностей каких-то еще что-то есть, если что хочет, я там как-то на нахожу средства, да, и там, время, чтобы реализовать свою штрафику. Причем, ну, вот я пошла, отучилась, вот что у меня, кредит за учебу, для меня эта сумма оказалась не подъем. 000, да, Мне казалось, я эти деньги Супер. Хорошо. А, что мы ну, сделаем и... сейчас? А сейчас мы поговорим о ресурсах. Что нужно сделать? Сейчас вам нужно выйти из этой мета-позиции и стать на другую точку, которая называется ресурсы. Uh -huh. Угу. А, и мы как раз-таки пройдем, пройдем вот каким образом. Мы сейчас начнем с настоящего. <с и, а потом просто по каждой точке на временном промежутке мы найдем какие-то новые, либо забытые, либо те ресурсы, которые нужно найти и раздобыть. Хорошо. Вот. Сейчас вы находитесь в точке, где есть ресурсы. И как вы думаете, что нужно добавить в ваше настоящее, чтобы ваш результат был достигнут чем быстрее? Mm -hmm. Ну, это тайм-менеджмент нужно. Какое-то да, распределение времени обязательно нужно, потому что... Ирина, я вас попрошу, может быть, как-то станьте чуть-чуть ближе, чуть-чуть ближе к микрофону, потому что э, звук... Немного да, чуть-чуть ну, ближе, буквально на полшага. Ну, я вот сам угу. Отлично. Так, time ну, management. Да. да Скажите, пожалуйста. А вы вообще умеете время свое распределять? Умею. Умею, и очень хорошо. Работая в найме, ну, как да, руководство всегда поможалось, потому что я одна могла работать в районе. Хорошо. У меня проблем с этим никогда не было. Отлично. Вот у вас с этим проблем нету, но вы этим не занимаетесь. Ну, да. Понять? Хорошо. Давайте подумайте, какие еще ресурсы нужно бы добавить в ваше настоящее, чтобы ваша цель была чем можно быстрее достижима. А пока вы думаете, я буквально на одну секунду отключусь, но вы не пугайтесь. Все нормально, я mm -hmm. на связи. Mm -hmm. Попейте водички. Видите, у меня тоже с тайм-менеджментом проблема. Я говорил, что на одну секунду отключусь, я а отключился секунд на 10. Ну, и, видите, тоже такая. Хорошо. Что вам еще приходит на ум? Ой, приходит на ум, что мне нужно добавить э, какие-то навыки в продажах. Несмотря на то, что я долгое время работала в продажах офлайн, ну, как бы в Калининграде довольно-таки успешно была продажником, но вроде бы я работала почему-то перевести эти навыки в продажу онлайн у меня не получается. Не знаю, угу. почему. Я, я этим вопросом задаюсь, но я его как-то всегда от футболю, вот от себя. То есть надо вот тоже этому время посвятить и разобраться. Угу. В чем там за козы? Здорово. Ну, ну и плюс, опять-таки, да, здесь вопрос времени, выделить время на изучение каких-то технических моментов работе там с определенными какими-то инструментами. То есть тут же Git-курс изучить, еще какие-то возможные другие варианты рассмотреть. Хорошо. Время на технические моменты. Супер. Git-курс, что-то еще, да? Я просто знаю, что она не одна платформа, это просто самая распространенная и я просто угу, Супер, супер. Но, тем не менее, вы знаете, что вам нужно там поизучать. Хорошо, а, давайте сейчас, вот когда вы находитесь в точке ресурсов, вы прям взглядом посмотрите на вашу цель да, через два месяца. Угу. Как вы думаете, какие вам ресурсы понадобятся, уже приближаясь к этой цели или будучи в этой цели, Какие ресурсы вам, в принципе, потенциально вообще помогли достичь этой цели, вот глядя туда? Вот как раз-таки технические вот эти возможности. Угу. Да, но, новые технические возможности, которые я изучи, изучила на тот момент и применила. Здорово. То есть больше ничего, да? То есть вот сейчас не приходит такого... Ну и, и это все вот затрагивает тоже, опять-таки, да, время, ну, чтобы снять эти видеоурочки. <laughs> ну то есть все, mm -hmm. что я до этого сказала в настоящем тоже да. там, самое. То, вот это оно меня туда и привело. Супер. Ну, а, здесь э, потребуются финансовые какие-то вложения, э, то есть, да, опять-таки, я просто не знаю, Значит, знаю, что Виткурс, та же платформа платная, это раз, и реклама платная, это два. И сказав прокладные моменты, я еще один ресурс, ну, как бы, ну, uh -huh. который мне нужен. А вы знаете, сколько вам нужно финансов для того, чтобы прийти к этой цифре? Ну, приблизительно. Ну, мне озвучил э, молодой человек, с которым я сотрудничаю, человек, как бы худший вариант – это 200 тысяч. Ну, 200 тысяч? Ну, у меня нет этих денег, и я уверена, что это не та сумма абсолютно. Угу. Нету этого ресурса, и это не та сумма, нет, которая. Не... При, при вложении, ну, вот, да, как бы, вот, в этом истерическом состоянии при вложении там где-то 2000 получила ответ, ну, как бы в ответ 28 тысяч. И угу. если. Вот этот ресурс, как его назвать, распределение финансов мне еще нужно правильно все это продумать. Потому что с этим тоже проблема. Деньги приходят, и их надо вкладывать опять, то есть, ну, сразу, быстро. Потому что единой суммы разовой у меня нету, то есть мне надо их быстро-быстро прокручивать, да, уже рекламу, уже для привлечения новых клиентов. Mm -hmm. И за счет их оплаты опять эти деньги пускают в рекламу. Ну, то есть это вот такое вот Супер. То есть все-таки для того, чтобы получить цель, нужно еще какие-то деньги вкладывать и еще нужно развить в себе навык распределения финансов грамотно. Да. да, Окей, хорошо. Давайте вы сейчас еще поглядите в эффекты. Вот У -у -у. туда прям посмотрите, в эту точку. И как вы думаете, для того, чтобы получать эти эффекты, чтобы вы были расслаблены, чтобы были закрыты задолженности, до чтобы вы могли оплачивать и себе, и сыну дополнительное образование, какие-то ресурсы вам в эффектах нужны, чтобы вот приходить к этому состоянию? Ну, вот эти предыдущие все эфи, ну, ресурсы, их просто нужно вывести в автоматизм. То есть, чтобы это уже на как-то на автоматике. Хорошо. То, дело, то есть я не знаю, то ли как это, это пока, я еще не знаю. Вот это okay. надо тоже как-то изучить. Окей, okay. okay. Хорошо. И вот сейчас, находясь в точке ресурсов, давайте еще поглядим немного в прошлое. Mm -hmm. Прям вот туда посмотрим. Возможно, вы знаете какие-то навыки, какие-то возможности, какие-то способы для того, чтобы вы а, не оказывались в той ситуации, в которой вы оказались. Может вы знаете какие-то решения, вы там говорили про любовь к себе, вы говорили про а, еще какие-то вещи, да, концентрация внимания на себе. Что-то еще, может быть, туда бы хотели добавить, чтобы это помогло вам? Ну, вот, знаете, это такой некий взгляд в прошлое, когда вот если бы я могла, если бы я тогда это знала, то я бы, скорее всего, не пришла там к какому-то нежелательному результату. Вот подумайте на таких вещах. У меня был момент, когда я смогла накопить денег, я, у меня были мысли, что надо их во что-то вложить, как-то их увеличить, обеспечить их прям власть, но я ничего не смогла на тот момент. Но на самом деле я сейчас понимаю, что я этому очень мало времени, и вообще, можно сказать, да, особо не погрузилась в эти разумья, чтобы во что-то вложить эти деньги, Была сделала ремонт. На самом деле я сейчас понимаю, что с той суммы, которая была, с нее можно было за год делать довольно-таки ну, хорошие какие-то моменты да, на тех же, не знаю, инвестициях в какие-то ценные бумаги, то, чем сейчас много людей занимается, и, причем у меня есть знакомые, кто этим занимается, то есть, ну, можно справиться навести и узнать. Угу. То есть, если я правильно понимаю, то э, когда появляются деньги, нужно какую-то часть денег э, инвестировать во что-то, что будет работать. Ну, как бы, приумножать их, да? Вот на сегодняшний день я это вижу. То есть вот эти инвестиции, тех денег, которые будут появляться свободно, это инвестиции как раз-таки в ту же рекламу, да? То есть в раскрутку... Мы сейчас говорим о прошлом. То есть вот если говорить о прошлом, то когда у вас появлялись какие-то суммы денег, да, то вы считаете, что следовало бы какую-то сумму вкладывать в какие-то инвестиции? Да. да. Окей. Okay. И тогда, возможно, этого симптома, в котором вы сейчас находитесь, его бы и не случилось? Ну, я думаю, да. То есть okay. это говорит уже о грамотном распределении финансов, а не о каком-то вот таком безответственном подходе в этом вопросе. Хорошо. Вот что мы сейчас с вами, Ирина, проделаем. Мы сейчас, у меня все помечено, что вам куда нужно добавить. Мы сейчас да. будем проделывать вот такую интересную а, игру. Вы сейчас будете ходить по всем этим точкам, сейчас вы находитесь в точке ресурсы. Вот сейчас мысленно, находясь в точке ресурсы, посмотрите в свое прошлое и туда а, добавьте мысленно умение инвестировать и приумножать деньги вот прям мысленно угу. получилось ну, ну как бы, да. как Отлично. бы это послали туда той ирине да. э, те мысли окей и сейчас пожалуйста встаньте в эту точку угу. и посмотрите э, в будущее но э, которая сейчас настоящая до да, буквочка с симптомы угу. Как вам э, вот это ощущение, когда вы находитесь в прошлом и уже умеете откладывать, уже умеете инвестировать во что-то? Мне, мне как-то вот, ну, радостно. Мне радостно и легко. И радостно и легко. Глядя, да, глядя на точку настоящего, мне как-то, ну, не знаю. Повторю, ну, радостно. Хорошо. Давайте сейчас опять вы перейдете в точку ресурсов. Отлично. И вот уже у вас есть умение вкладывать деньги. Вы уже это осознали, поняли, понимаете, что нужно на это тоже тратить определенную часть внимания. И вы сейчас смотрите на точку S, которая является симптомом наше настоящее время. И туда мысленно отправьте несколько вещей. Прямо тайм-менеджмент, умение mm -hmm. распределять время. Навыки продаж. Mm -hmm. И отправьте туда немного или столько, сколько вам нужно времени для изучения технических моментов. Uh -huh. угу. Прям представьте, как вот эти ресурсы, они туда вот прям в эту точку перешли. Окей, и теперь становитесь в эту точку. Опять можете так стать несколько лицом по направлению в будущее. Uh -huh. Прям ощутите, что эти ресурсы, они у вас уже есть. Плюс еще прош... на прошлом шаге вы добавили э, умение, инвестировать. умение инвестировать, да. Окей. Посмотрите теперь на точку э, вашего результата через два месяца. Как вы на нее смотрите? Не знаю, как это назвать. Ну как-то, ну, она, она, очень близкая и реально. Близкая и реально. Хорошо. Давайте тогда сейчас встанем в точку ресурсов опять окей uh -huh. uh -huh. okay. uh, посмотрите туда на точку вашей цели и обратите внимание на то что вам нужно uh, какие-то выделить финансы я думаю что вы можете их найти uh -huh. и uh, когда вы уже будете находиться в той точке, ну, вам нужно еще туда, туда добавить такой навык, как распределять финансы. Mm -hmm. И прям мысленно их туда добавьте. Получилось? Mm -hmm. Хорошо, войдите в эту точку. Mm -hmm. Посмотрите в точку, в направлении эффектов. Как вы сейчас себя чувствуете, глядя туда, вот где-то в 2022, через год спустя? Ну, у меня уже состояние раскладывается. То есть, ну, я понимаю, что дальше будет лучше. Есть, дальше мне будет мне лучше. Мне хорошо, мне комфортно, мне легко, мне как-то вот... Прямо все по плечу, да, такое вот ощущение, что я могу, могу сделать. Все то, по плечу. И да. знаете, что делать, да? Да. Хорошо. Давайте тогда сейчас, не заходя в ресурсы, прямо шагнем в эффекты. Угу. Угу. Так, оп, мы мысленно переместились в 2022 год, где у вас уже есть и расслабленность, и задолженности все закрыты, и дополнительное образование вы получаете, и сын получает. И все, как вы хотели. Да? Несмотря на то, что вы получаете ту сумму, вот, которую вы запланировали, а может быть даже больше. Окей, как у вас сейчас ощущения? Я, они какие-то естественные. Отлично. Есть, да. Естественные. Причем естественные, но в сравнении с моим вот этим состоянием, где я дергаюсь, да, то есть оно уже для меня привычно. Это не то состояние, абсолютно. Uh -huh. Хорошо. Вот... И сейчас тогда посмотри... развернитесь лицом как бы в прошлое и посмотрите на точку «С», с которой мы начинали, да, которая символизирует uh -huh. настоящее. И представьте, вот что там стоит Ирина, которая вот находится в настоящем, а вы уже находитесь в 2022 году. И, возможно, вы можете туда что-то пожелать в этот 2020 год. Вот смотрите, вы сейчас уже достигли результата, может быть, даже где-то его пересилили, ну, преодолели, еще больше стали получать, и уже испытываете вот эту естественность. Можете да, ей туда какое-то пожелание прям послать, которое бы ее вот подкрепило? Меньше думать, больше делать. Потому что это все, ну вот реально, это все в мыслях, это, это все вот в мыслях. Вы ей туда скажите, вы ей туда скажите, да. <свят> То, что мы сегодня делали, это все в мыслях есть. <свят> и ты все знаешь и знаешь, что надо делать, надо просто не думать уже, а делать. Шаг, шаг за шагом с чего-то начать. С чего-то хотя бы с чего-то. То есть выделить, не знаю, видео снимать, сначала снимать видео. Когда как снимешь видео, удели время этому. Изучение технических моментов. В там найдутся деньги, чтобы допустить уже рекламу и привлечь клиента. Просто вот план действий. Да, сесть, составить. То есть первым этапом я делаю то-то, вторым этапом делаю то-то, третьим то-то. И по плану четко идти. Угу. Отлично. Хорошо. А сейчас тогда зайдите в точку М, метапозиция. Угу. А Посмотрите на всю эту линию, на все эти четыре точки, прошлое, настоящее, будущее, эффекты. Что можете сказать, вот в принципе, после этого разбора, какие новые мысли появились, какие ощущения, какие-то осознания? Ну, у осознание уже давно, мне кажется, что, блин, я не знаю, Это слишком. Слишком, наверное, я заморачиваюсь, я очень много обдумываю. Надо ну, уметь останавливать себя. И сейчас, если вот в прошлое, допустим, заглянув, когда я работала с нами, да, я сказала, что она работает одна за троих, там не было мыслей. Вот я сейчас прям четко помню это состояние. Я всегда была в процессе. То есть я вот делаю, что, знаю, что мне делать, и делаю. Если вдруг со стороны вступает, ну, как бы, обращаются чем-то еще я между делом делаю еще это отдам а и продолжаю делать свои дела никаких сложностей не было там. Uh -huh. если я правильно понял то сейчас вы сами себе устраиваете сложности и получается да окей okay. хорошо а сейчас станьте в точку симптомы в настоящее Посмотрите в сторону эффектов, в сторону будущего. И только что, буквально несколько минут назад, вам Ирина, очень доброжелательный к вам настроенный человек, передал некую информацию. Она вам сказала, что нужно делать все последовательно. Если собралась снимать видео, снимаешь видео, собралась там разбираться с техническими процессами, с техническими, ну, вы помните то, что вам сказали. Вы просто этот совет примите к да. размышлению, потому что этот человек действительно, он вам зла не желает, и тем более этот человек, который уже эффекты ощущает от этого последовательного применения тех вещей, которые он вам сказал. Вот у меня здесь какие-то инсайты больше, чем в позиции пошли по ощущениям. Я их не могу уловить, но я понимаю, что у меня сейчас что-то в голове происходит новое. <таспят> И, ну, как бы, у меня такое бывает, да, то есть я понимаю, что пришло что-то новое, но я его еще не, не склонила. И оно пришло вот именно к сегодняшней здесь позиции. Хорошо, хорошо, ну, потому что это разные позиции. Мета-позиция, ну, да, когда я, я, я смотрю… Я что... Очень удивлена, что, ну, что вообще такое мной произошло. Это, ну, вообще что-то непонятно. потому что Супер. как будто не про все. Супер, вы большая умничка. Давайте, друзья, все дружно в чате поаплодируем плюсиками, там, не знаю, смайликами, чем угодно, чем вы можете аплодировать. Ирина, я вас поздравляю, вы проделали хорошую такую серьезную работу над собой. А, наблюдайте за собой. И самое главное, помните о том, что вам эта же Ирина поговор... прислала из будущего. Вот там прямо она очень дельные советы дала. Можете пересмотреть потом в дальнейшем, может быть, через две, через три недели это видео, чтобы что-то вспомнить. Хотя, я думаю, все равно основная, основные инсайты, которые у вас произошли, они уже произошли, основные да. понимания тоже уже произошли. Сейчас вы можете уже отдыхать, вы уже свою работу спасибо проделали. Спасибо большое. А, да, вам большое спасибо. Я сейчас еще пообщаюсь с участниками, mm -hmm. задам, отвечу на вопросы и, может быть, что-то поясню, если такие вопросы возникли. Хорошо. Возвращаюсь в наш чатик. Я надеюсь, что тут много чего произошло, много чего люди написали. Самый большой секрет здесь в том, что я же практически ничего с Ириной не делал. Она все делала сама. Она на... отвечала на вопросы, она строила свою стратегию. Но если вы обратили внимание, как изменилось э, вообще ее отношение к ее задаче то ну, по моему в демонстрации все очень сильно налицо как говорится да а, то есть человек уже после того как он рассобр, рассмотрел разобрал ситуацию по модели SCORE, он уже знает что делать знает какие причины знает как ему это делать и он уже готов действовать вот таким образом можно делать себе проработку, так называемый самокоучинг. Сейчас я зачитаю ваши комментарии, что тут у нас. Добрый вечер, это понятно. Вы оба просто молодцы. Спасибо, очень нравится. У нас не было света, я пропустила. Посмотрите в записи, ничего страшного. Техника, интересно, хорошо работает. Ольга, привет, отлично. Почему результаты? Будущее у меня почему-то всегда куча бабла. Это неизменно. Ну, хорошо. Просто более сконкретизируйте цель. Так. Ну, я тоже раскидываюсь намного, много. Стало сужать, чтобы двигаться к профессионализму. Но по факту приходится делать разное. Делать разное, но а, если вы просто проведете некую аналитику того, что вы делаете, вы найдете там еще очень много очень лишнего. Матрицу Эйзенхаура можете просто взять. Да, срочно важно, не срочно, не важно. Просто по факту опишите дела, которые вы делаете, и по факту вы начнете понимать, на что у вас уходит слив энергии, неэффективные действия. Хорошо. Здравствуйте, Юрий. Удачи вам и ваш канал. Спасибо большое. Так, понятно, что так. Понятно. Мне кажется, что Ирина боится зарабатывать из-за того, что это поставит крест на личной жизни, она видит связь. Это отлично, но это уже а, тема отдельного разговора. Потому что я не думаю, я не думаю. Тут уже понимаете, какая еще история, что когда Ирина себе ставит там цель 500 тысяч она одновременно понимает, что это требует каких-то многократных усилий, да, и быть постоянно в процессе. Но когда сейчас она будет достигать цели 80 тысяч, то я думаю, что она параллельно разберется с этим вопросом, почему вот эти вот очень сильно преувеличенные цели, они очень часто пугают и могут пугать сознательно и бессознательно совершенно, разных сторон совершенно разных сторон и совершенно даже неожиданных каких-то сторон поэтому я здесь специально не расфокусировал рамку рамку цели потому что цель для начала Понимаете, если бы Ирина зашла с запроса «Я хочу наладить свои взаимоотношения», то мы бы работали об этом. Да? А когда изначальная цель… Здесь очень важно держать рамку на самом деле. Просто описать один конкретный, резу... один конкретный результат и с этим конкретным результатом работать. И я думаю, что получилось очень хорошо. Ирина довольна собой. Я тоже доволен Ириной. Все молодцы. Всем спасибо. Кто у нас был в эфире всем спасибо кто у нас был на связи опять же если хотите попадать э, как модель на демонстрацию э, заходите в наш чат можете писать мне в личку в любой социальной сети что вы хотите на демонстрацию и таким образом мы с вами предварительно свяжемся созвонимся и решим как это организовать вот точно так же сделала Ирина. Если у вас сейчас есть вопросы по поводу наших стримов, по поводу деятельности нашего канала, самое время их задать. Если вопросов нету, то на этом мы будем завершать наш прямой эфир. Я еще здесь побуду буквально минуту. Я думаю, что... На этом мы и завершим. Я недавно сделала план-схему, где прослеживаются, как мои ресурсы пересекаются и каким-то конечным целям ведут. И контент-план для продвижения стало легче в голове. Да, когда выкладываешь все свои мысли на бумагу, либо их каким-то образом фиксируешь в виде схем, либо в виде какого-то плана действий, то, соответственно, все становится намного проще, потому что тебе не нужно держать эти все вещи в голове. Ну что, друзья, я вижу, что вопросов не возникло. Модель Score очень такая практичная модель. Очень часто ее использую в коучинге. Еще раз открою вам для того, чтобы вы могли ее заскринить для себя, для того, чтобы вы могли сделать скриншот. И на этом будем, я думаю, завершать нашу трансляцию. Получилось очень живенько, очень круто. Следующий прямой эфир будет точно так же в следующую среду, тоже в 8 часов вечера по московскому времени. Поэтому следите за уведомлениями, следите за... Обычно в нашем чате, в телеграм канале Ссылка на телеграм канал у нас в описании к этому стриму. Можете туда добавиться, и вы будете заранее знать о прямых трансляциях и о темах прямой трансляции. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Большое спасибо за то, что вы находились с нами на протяжении этого прямого эфира. С вами был Юрий Пузыревский и Ирина Асташова. До скорых встреч. Пока-пока. А вы, Ирина, потом напишите в комментариях под этим прямым эфиром, как ваши результаты. Все, друзья. Пока-пока.